Приветствую! В этом видео мы рассмотрим, как конкретно повысить конверсию продающих видео, продающих роликов, используя средства YouTube, аналитику. Можем увидеть, что практически все видео в самом начале у нас есть спад. Вот этот вот спад, видите? И если рассмотреть раскадровку этого видео, вот мы запускаем, вот это бампер. То есть тот фрагмент, который вначале обычно описывает какую-то там информацию о вашем, вашей фирме. И вот за счет этого бампера чаще всего идет просадка. Гораздо выгоднее этот бампер поставить в самый конец, либо же сделать перед ним маленький фрагмент, который привлекает людей, которые сразу показывают, что конкретно интересно в этом видео. Как это сделать? Берем, например, вот одно из видео, которое сделано в таком же формате. Вот я его беру. Смотрю раскадровку, видно сразу, что у нас есть этот бампер. Причем он начинается вообще с какой-то черной точки, которая, собственно, никакой информации не несет. Вот если его проматывать по секундам, видно, что у нас доходит вот примерно 5 секунд, которые мы фактически, вот из аналитики видно, что эти 5 секунд идет на просадку. Практически это всегда такая штука получается. Если эти 5 секунд, даже можно короче, там 3-4 секунды, показать именно то, что о чем будет видео, что конкретно, какая проблема клиента решается. Сейчас промотаем по видео, посмотрим. Ну, тут конкретно видео про гидрофобизаторы, защиту поверхности от воды видно. Ну вот даже если сравнивать видео, я бы рекомендовал. Вот это вот серое, это не очень хорошо смотрится. А вот красное на кирпиче, ну достаточно яркая картинка. Сделать похожий скриншотик, сохранить его. Либо же фрагмент, опять же, такого видео, маленький, короткий, который описывает там несколько кадров. Сдвигаем сюда, вставляем этот скриншот. Я поставлю примерно 3 секунды даже так. 3 секунды вполне достаточно. Это можно сделать переход плавный с одного на другое. И здесь, что у нас теперь будет? То есть видео будет начинаться с яркого фрагмента. Если промотать его сюда. Вот он. Сразу желательно красный цвет, либо люди именно женщины и дети. Наиболее эффект получается, когда на кадре изображены люди, конкретно женщины и дети. Либо же товар ну, красного цвета с какими-то красными откреплениями. Вот у нас теперь видео 3 секунды, видите, и дальше пошел бампер. Я, может быть, даже этот бампер бы отсюда вообще убрал и поставил бы его, вот он есть в конце. То есть имеет смысл вот этот концовку, наоборот, увеличить. То есть она у нас примерно секунд 7. Имеет смысл ее секунд на 15-20 увеличить, то где-нибудь вот так. Именно контактная информация, чтобы людям отображалась. И в самом начале дописать текст, какой-то описывающий это видео. Конкретно берем, заходим в Яндекс.Вордстат, набираем, что у нас там, гидрофобизатор, это защита от флаги, это у нас гидрофобное покрытие от воды. Мало. Гидрофобное покрытие, просто покрытие. Гидроизоляция, много запросов. Гидроизоляция стен вот, очень хорошо сюда подходит. Как бы так, одно из направлений. То есть я бы вот так написал. Там у нас рыжего цвета, имеет смысл. Даже такой красноватый, красный. Сейчас посмотрим по эффективности есть размер побольше толстый ну, что-нибудь такое так, не очень хорошо видно на красном у нас так красно может быть зеленый, может быть желтый. Вот что-то типа такого. Сразу с первого кадра будет видно, что конкретно на этом видео. Текст тоже вот его сделаю с переходом если промотать вот так можно вот, вот пошел дальше бампер пару секунд которые привлекают внимание добавляем видео и конверсия будет выше То есть люди не будут теряться вот на эти в самом начале мы видите, теряем примерно 10-15% посетителей, но зависит, конечно, от контекста, контекста, где конкретно мы это видео запускаем. Эту информацию можно получить в YouTube, в панели аналитики удержания аудитории. Используйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук с сайта проекта большепродаж.ру. Удачи вам!